Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем, как правильно установить сим-карту в фотоэкспресс GSM и при необходимости разобрать корпус прибора. Для того, чтобы установить сим-карту в прибор, необходимо снять крышку отсека батарей. Батарейки желательно, чтобы были сняты. Берем сим-карту с косом из прибора, чтобы смотрела, и под небольшим наклоном Вставляем ее в слот сим-карты, безо всякого усилия, чтобы не сломать слот сим-карты. Если все-таки возникла необходимость разобрать прибор, это можно сделать пластиковой картой, толщиной примерно 1-1,2 мм. С торцов прибора есть три отверстия с каждой стороны. Чтобы разобрать, берем карту, вставляем в отверстие. Немного отгибаем корпус верхней крышки и с небольшим усилием проводим двор корпуса. С обратной стороны все делаем же самое. Верхняя крышка снята. Здесь мы видим плату, закрепленную также на нижней части. Она также крепится на защелках и две штуки снизу и сверху. Чтобы снять эту плату необходимо Немножко отогнуть верхнюю защелку на пластмассе она чуть-чуть играет. И держа за камеру снять плату. Если сим-карту вставлять с большим усилием, то она ломается в двух местах. Это вот в конце ломаются два упора. Поэтому сим-карту всегда вставляем без усилия, до упора. Если все-таки слот сломался, то здесь уже будет необходимость вмешательства сервисного центра. Собирается все также в обратной последовательности. Вставляем сначала в нижнюю часть, в нижнюю защелку, и с небольшим усилием защелкиваем плату. Также устанавливаем крышку прибора. Потом берем сим-карту, устанавливаем в слот, Вставляем элементы питания и закрываем крышку. Прибор готов к настройке и дальнейшей работе.